И сегодня мы продолжаем немножко цикл наших лекций, посвященных вопросам питания. И сегодня мы заявили такую тему, как можно, допустим, есть. И Нет? вот примерно такая будет тема нашего сегодняшнего семинара. И надеюсь, что все-таки мы уже да, переходим к такому состоянию, которому шутливо называемся. Гума супер, А это называется человек супер разумный. И вот благодаря нашим занятиям, да, мы хотим, чтобы та академия здоровья, которая стала работать на базе клиники доктор сам помогла вам разумно. А мы искренне верим, что вы разумные, потому что вы просто бросили свои дела в субботу, да, решили прийти к нам, да, послушать, да, что что-то полезное здесь будет. Поэтому в любом случае, да, на вашу разумность приветствую. На ваше разумное всегда можно сделать. На порядке более разумное. Поэтому у нас есть такое шутливое выражение. Человек не просто разумный, а человек супер разумный. И мы хотим, чтобы ваше отношение к ЕГЭ, благодаря нашим лекции, семинарам, да, вот эту степень вашей разумности реально повысило. Ну и давайте просто проведем маленький такой текст, курс-обзор. Как вы считаете, просто интересно вашу версию услышать, да? Как можно есть так, чтобы то, что многих людей огорчали, да, по крайней мере, в вашей жизни не случалось. Ну просто не стесняйтесь, это да, просто ваша обратная связь. Вообще так принципиально можно есть и при этом не толстеть. Принципиально возможно. Что вам мешает это делать? Ну потому что большинство, кто сюда пришел, где-то подсознательно, да? Они испытывали мотивацию в решении этого вопроса. согласны? Окружение. Ага, ну ладно, хорошо. Я буду просто писать некоторые варианты, очень хорошие. То есть Всегда у вас в окружении в есть враги, которые вас сбивают в стол. Но на эту тему я сразу пошучу. У нас будет потом тема, что такое вредная еда. Вот, кстати, у кого есть предположение, какая еда самая вредная? Жареная. Жареная. Выпечка. Выпечка. Замечательно. А я был удивлен, один человек, что клево написал, что самая вредная еда – это... Потому что всегда к нему найдется пироженка, тортик, папинка печенька а, и те браки, которые обязательно к чаю что-нибудь предложат. Ладно, версия окружения мы принято. Еще, что мешает реализовать эту задачу, чтобы есть и не полстать. Ну, кстати, мы уже немножко всю эту тему продолжили. Мы уже говорили, что одна из рекомендаций, когда вы приходите к нам на по питанию, лучше кушать в одиночку, да, чтобы избежать окружения. Сила воли. Ну, интересный вариант. Это мы всегда говорим про такую шутку, да? когда приходит мужчина прием врачу и говорит, доктор, у меня есть сила, у меня есть воля. Помогите мне сделать сочетание, да? Ну давай, сила воли запишем. Хорошо. Еще. Что вам мешает вот эту задачу решать? Окружение поняли. Сила воли еще. Мотивация. Мотивация. Хорошо. Вот смотрите, мы тобой говорим, что всего есть две мотивации. Или мотивация от, да? когда вы чего-то бежите. И мотивация зря. Если уже будем эту тему брать, то обычно от чего мы можем убежать? Да? Избыточный вес к чему может привести? Болезнь. Понимаете, да, у нас буквально позавчера да, был на приеме молодой мужчина, ему там чуть больше 30, вообще молодой мужчина. И представляете, вот его вес сейчас, да, 135 килограмм. Даже при его росте, да, хорошем, там достаточно большой рост, 179 сантиметров, да? По идее, его вес должен быть порядки килограмм 80. То есть что получается? Он практически 50 килограмм носит лишнего веса. Вот образно просто представьте, сейчас вот на каждого из вас, да, загрузить мешок сахара. Как он будет сжиться? Тяжело. Но ну, я думаю, что тяжело будет жить. Поэтому кто-то из нас, да, один килограмм лишнего веса носит, кто-то 5, кто-то десять. Но чтобы просто понять, да, к чему лишний вес приводит, это просто нужно помнить что вот эти килограммочки пройти какую-нибудь гантельку, и каждый день мы эту гантельку носим с собой. Программа минимум наш избыточный вес просто расходует в пустую нашу жизненную энергию. Да? Мы об этом говорили. И, к сожалению, да, почему желательно все-таки нам всех устранить, переходить к оптимальным цифрам? Потому что если уже Господь Бог в среднем нас запрограммировал, а мы с вами эту схему постоянно рисуем, да, прожить хотя бы в среднем 100 120 лет кто как господин Зельдин стройный, молодой, красивый, веселый, да, помахал этой жизнью рукой и ушел. Ну, чтобы эту программочку выполнить, нужно иметь жизненную силу. А иногда наш избыточный вес приводит к тому, что эта жизненная сила теряется гораздо раньше, и мы почему-то из этой жизни да, уходим не вот в сто лет, а, к сожалению, гораздо раньше. Кто-то умудряется даже в 40 лет уйти, кто-то в 60, кто-то в 80. Но все эти пункты мы напоминаем, да, как называется в медицине ради ухода из жизни, они называются очень просто. Преждевременное, ускоренное, старение. Так вот, когда мы с вами стройные и за счет питания поддерживаем оптимальный вес, мы сами себе обеспечиваем гарантированное долголетие. Если мы да, избыточный вес носим и питаемся так, что, к сожалению, мы из-за питания толстеем, то, в общем-то, мы сами по себе сокращаем свою собственную жизнь. Есть такая восточная мудрость. Она, например, звучит так. Непереваренная пища съедает того, кто ее съел. И вот одна из причин, почему мы толстеем, у нас есть очень много факторов, когда то, что мы едим, не может полноценно перевариться в с нашим организмом. Поэтому тема нашего сегодняшнего занятия можно назвать по-другому. Как с помощью еды гарантированно себе обеспечить. Здоровья долголетия. Поэтому кому-то тема сегодняшнего семинара может понравиться вот так. Кому-то тема семинара может понравиться по-другому. Но в общем, чем у нас будет больше стройности, программа «Миниум» у нас будет больше здоровья, и мы поживем гораздо дольше. Пойдемте дальше. Что еще нам мешает? Кушай, да? Не набирайтесь. Про окружение молодцы сказали, про мотивацию сказали. Да Что еще мешает Стресс, стресс? Молодцы. Да, действительно, у многих людей одна из причин испыточного веса, что мы иногда, многие стрессовые нагрузки, которые имеет современный человек, мы их не компенсируем какими-то другими способами, а многие люди используют самый простой стресс. Ну, способ. Он наиболее обманчивый. Вроде бы поел, похорошел на 15-20 минут, потом подошел к зеркалу, опять поплохеву снова пришел, поел, похорошела. И, в общем, этот процесс может быть достаточно, скажем, длительным. Мне понравилась такая интересная шутка. Один человек говорит так. Я, говорит, прочитал где-то в рекомендациях, что не нужно есть позднее, чем за три часа. И вы знаете, я теперь не могу спать. Я постоянно ехал. Поэтому одной из причин, да, которая нас способствует набору веса, ее можно назвать так. У нас очень много разных привычек. Причем эти привычки чаще всего, скажем так, далеко не полезны. Да? Назовем их вредными в отношении питания. И мы попробуем сегодня некоторые ваши привычки да, попробовать поменять. Какие еще у вас версии есть? да? Почему? Это приводит к этому. То есть мы иногда почему-то кушаем больше, чем есть наши потребности. Реально, да, емкость нашего желудка в среднем, да, не растянутого 300 миллилитров. Наш уникальный желудок имеет такую способность, что он может растянуться до трехлитровой банки. Спасибо. Вопрос, да, почему-то мужики соревнуются, да, сколько мы там Пиво. литров на грудь возьмем, да, пива и так далее. Да, способность у желудка растягиваться есть. Но при этом, чем он больше растягивается, тем способность переваривать то, что поступило, да, становится гораздо меньше. Почему у диетологов и специалистов есть такая рекомендация Если мы хотим есть и не долстеть, то по крайней мере мы должны за раз кушать столько, что не превышает емкость да, обычного желудка И стараться его что делать? Не растягивать Поэтому в среднем доза да, 250-300 мл за раз По большому счету это объем нашей подошки Но в крайнем случае максимум 2 когда вы придете в обычную столовую, да, мы этот пример говорим, просто наблюдайте, да, что берет человек? Салатик, первое, второе, компотик, да еще компотик какую-булочку закинет. да? Так вот, если это по-честному поделить на пять приемов, вот это примерно с точки зрения объема, что будет называться рациональное питание. То есть вы реально можете даже кушать хороший продукт. Но если по объему он будет большой, то это хорошее просто не сможет вашим. Желудочно-кишечный тракт переварится, и это рано или поздно приведет к тому, что у вас вес будет увеличиваться. Что еще может помешать вам кушать так, чтобы не толстить? После да. еды не спать. После еды не спать. Не ну, кстати, процент, это хороший вариант, да? Процент, да? Я имею в виду. Замечательно. То есть, все-таки, по возможности кушать в положении Хотя хотя, да? Давайте скажем так. У некоторых людей есть такая вредная привычка, что они любят покушать как? Ову лежа, положение лежа, некоторые Кресло. кушают на бегу, кто-то в кресле, да. Сколько? Поэтому, с одной стороны, казалось бы, да, просто физиологическое положение на стульчике, это уже один из способов есть и при этом не толстеть. Если взять ваш вариант, то, например, да, когда вы, допустим, поужинали, вариантов два. Можно после ужина лечь удобнее колесить в кресло и посмотреть любимый телевизор, да? Вариант А. Вариант Б можно взять и сделать пешую прогулку по улице. Какой вариант будет способствовать стройности? Ладно, ваш вариант принимаем. Кушать захочется. Ого! И вот теперь я не только заснуть не могу, да? Ой, как хорошо. Какой в круг, -то мы попадаем, очень интересно. Какие еще сердце. Мы к этой теме к вам вернемся, хорошо? Кстати, да, когда у нас здоровый аппетит, это, опять же, лучший вариант, нежели когда аппетита нет. А то знаете, как у некоторых людей бывает? Просто для примера. Вечером они так любят работать, что приходят дома часики в 9 или 10. А у нас есть такие энтузиасты, которые с работы приходят часиков в 11. Понятно, что он за день проголодался. За этот поздний ужин он себе растянул желудок до 3 литров. Там это все у него, что называется, в новый таз упало. Он при этом освободил, лег кресло, ему вроде бы хорошо. Даже там чего-то энергетически стало так вот хорошо. Но при этом у бедолага печень, вместо того, чтобы заниматься очищением всего, что сзади поступило, оно вынуждено включаться в процесс пищеварения. И вот эту главную функцию печени по очистке, оно что делает? Не выполняет. И по утру масса токсических продуктов, которые не переварились, у человека просто лишает его аппетита. Многие люди говорят. Вот есть такая рекомендация, нужен хороший плотный завтрак. А человек просыпается и говорит, а я завтракать не хочу. Да потому что если у нас есть вечера-то нас столько набухло, и это не переварилось, то любой нормальный организм говорит, да, какой тут, образно говоря, по утру завтрак, чтобы нам хотя бы переварить то, что с вечера поступило. Какая еще может быть причина, которая заставляет нас толстеть? Низкая физическая активность. Замечательно. Что нам мешает ее повысить? Мотивация. опять же, мотивация, да? Значит, если я хочу жить долго, то хотя бы 10 шагов в день, да, как пишут везде, да, из комната на бело, мы стараемся делать. Но вдруг начинаю вспоминать, что оказывается можно подниматься да, на 9 или 16 этаж, кому повезло, да? Без лифта. Ну, кстати, очень хорошая рекомендация. Хотите построить, да, меняйте квартиру. Со вторых-третьих этажей покупайте квартиру на 18-м и просто поверьте, перестаньте пользоваться лифтом. Вот ваша задача очень колоссально и решит. Поверьте мне, многие из пациентов это реально проверяли, и действительно повышение двигательной нагрузки очень здорово помогает лишний вес бросать. Хорошо, еще какая версия? Что мешает? Ну такие вы молодцы. Зачем вас собирает? Вы почти все знаете. Но мало что он хорошего вообще добавит. А вот такой вопрос вообще скажу, очень интересный, который называется знание. Как вы считаете, у вас хватает знания о том, какое питание полезно и которое способствует стройности, а какое питание не очень полезно? Мы очень надеемся, что сегодняшняя наша лекция, ну хоть на 1%, хоть на 2%, да? но все-таки ваши знания да, в этом вопросе расширит и те часа полтора, которые мы вместе проведем, для вас окажутся полезными.